Это понедельник, вот это я понимаю Не, ну в принципе, обычный город Ну, в принципе Есть так смотреть Ну, обычные шутки А чё такая ровная дорога? Необычно Блин Уйди, пёс Пёс пошёл нахер Вот так ударил пёсика Опа Неплохо Дигл Отдай мне пушку Табака. Ща, Огонь просто На меня арест? За Кто меня хочет видеть? Иди сюда Блик! Ой, упал Здорово О да А Облей меня всего Иди <с> Блин, откуда у меня эта пушка Я не понял Как-то Встаю. Ау. Хорошо, я застегнул. Тут ты чё блюешь? О, да! Иди сюда, я тебя, это, уничтожу. Ой, я столько достижений получил, вы не представляете. О, пончики. Только открывай, где пончики еще. В Postal 2 было хорошее зеркало. А теперь поймите одну очень важную вещь. То, что в Мафии 3 зеркало говно. Я играл в Мафию 3 Вау, машинка, я могу в нее сесть? Короче, я посмотрел, я не могу на этой ласточке даже покататься Потому что чертовы разработчики не смогли добавить машины Да хорошо ты себя чувствуешь Дай мне дойти Но не хочется мне убивать эту деваху Ну там... А! Да, чертово Е yeah! Не нажимать больше на Е e. Блять. Вообще живут на полную ногу. Чё, на блин, камень. Ты чё закрываешь дверь, а? Ну открыл дверь, гадина. Кися, подобрал. Хе -хе. Эй, той, да я всего лишь то хотел. Привет сказать. Блин. А у меня все локти отбит Чудо. А реально так можно было зайти. Блин, все-таки надо убрать, наверное, оружие, все из рук. Вот это ты трясешься, конечно. -мо. Не трясись так больше, понял. Так, а здесь что у нас сейчас? Братхед. Ладно, хорошо конечно открываем ногой ее Ё... твою мать С тобой, чувак. Ты вообще норм. А тебе будет норм, если я сделаю вот так? Ой, ой, ой. Эй, Кайтон, Кися, Кись, иди сюда. Да иди ты в жопу, беги уже куда-нибудь в другое место. Кися, не убегай. Я же хочу тебя с собой взять. Мы будем как команда. Ну. Да круто иди. Что? Отойди, говорю, отойди. Все, убежала Кэсси. Мы прожили хорошую жизнь. А на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо. Блин, Кэсси убежала. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел данный видеоролик. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока.